Но, что являлось самым плохим для человека. Поэтому в этой системе вы свое время инвентаризацию провели. Вы начали с чего-то. Поэтому, если вы хотите выйти на новую систему, вы здесь должны прийти к тому, насколько вам было плохо и с чего плохого вы начинаете. Почему? Это как стартануть. Вы же не можете с середины дороги стартануть. А когда человек начинает стартовать, то ему нужно и не только финишная черта, а нужно начало. Поэтому, когда человек дошел до нового уровня, у него должно быть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 Плывешь, вернее, ты стоишь, а вода вот так вдоль тебя. Вода это время, она вдоль тебя проникает в тебя, и ты это получаешь. Но ты тот человек, которому, который не принимает. Итак, что же происходит? Человек говорит, эти козлы я не принимаю, это плохо я не принимаю, это ненужно я не принимаю, это тоже. То есть он начинает воду от себя отталкивать, а эта вода, она должна принести деньги. Поняли? Поэтому, когда человек начинает критиковать, как нужно научить себя что-либо делать или как можно научить себя делать так, чтобы быть всегда с деньгами. Старайтесь делать так, чтобы даже отдача чего-либо приносила вам радость. Почему? Принимайте это. Вот Нужно рассчитаться. Вот Как люди попадаются, когда переходят с больших денег, вернее в большие деньги, и потом снова падают в маленькие. Они переходят в большие деньги, большие деньги – большие расчеты. И начинается раньше же это было так там 100 долларов заработал 100 долларов потратил 50 разницу спрятал снова 100 долларов заработал 100 долларов потратил 50 долларов спрятал знаете и так вот там год прошел потом а, нужно закупку сделать и ой ну как же я, ну собрала я там тысячу долларов ой, ну, ну ладно куплю я на 1000 долларов себе товар теперь Тысячу долларов, заработал тысячу долларов, потратил 50 долларов, и теперь идет так, можно же потратить 10 тысяч долларов, и вот и хочется, и понимаешь, и можно было бы, но дальше ты упираешься целиком в синдром, который называется синдром приобретенной нищеты. И синдром приобретенной нищеты, он диктует. Нет! Как? Вот столько отдать! А вот то, что ты столько зарабатываешь, уже внимания не обращаешь. Ну, конечно, когда ты зарабатываешь много, то ты должен много тратить. А как по-другому? Это же условия жизни. Сначала ты зарабатывал там 3 рубля, тратил по чуть-чуть. Но когда начинаешь много зарабатывать, учись много тратить. Это основа жизни. Из песни слов не выбросишь. Конечно же, у меня это было много раз в жизни. Я помню своего партнера, когда мы начинали тратить много и начали вкладывать такие суммы, там в неделю 150 тысяч долларов, там в неделю, там за год, допустим, за год там 10 миллионов долларов, знаете. То есть у человека, и после этого я начал рассчитываться, и человек приходит ко мне, там, я хочу сделать закупку. После этого человек пришел, и я у него… Вот так за одну минуту купил товара там на 25 тысяч долларов. Потом второй пришел, еще на 25. Третий пришел, еще на 30 тысяч. И после этого там отдал, чтобы с этим товаром работали. И после этого мой партнер, который сидел, вот он сильно в деньги эти не нырял, берет бумажку и говорит, мы что, за сегодня 75 тысяч долларов потратили? Я говорю, ну конечно, да, и завтра потратим, и послезавтра еще потратим. И у нас потом еще аренда, мы еще 100 тысяч потратим. Он говорит, и зарплаты еще 50 тысяч отдадим он такой а -а -а -а -а -а -а", говорит нет давай я буду управлять тогда мы сможем сэкономить я говорю вот то что ты говоришь будет началом нашего падения то есть это бизнес был такой понимаете и никто не обращал внимания но партнер нашелся такой говорит давай я буду управлять я сделаю так хорошо ты даже не представляешь мы можем зарабатывать гораздо больше и после этого не доплатил зарплату, не, не сделал правильную закупку, начал искать товар дешевый, там аренды начал искать неинтересные. После этого, знаете, вот одно, другое, третье, одно, другое, третье, и после этого проходит год, зарабатывали сотнями тысяч, после этого через год начали зарабатывать по 5 тысяч долларов. Я говорю... Кх -кх -кх -кх -кх -кх а что это у нас такое происходит вообще? А почему так произошло? Потому что человек находился в одном и том же, в своей вот этой колье нищеты. Представляете? И после этого выдернуть его невозможно было из этого. Конечно же, пришлось партнерские отношения заканчивать. Почему? Потому что я готов был вкладывать, а он не готов. То есть у него идея была сэкономить, спрятать, еще что-то сделать. А у меня идея закупить, вложить. После этого много получить, со всеми рассчитаться и жить счастливо. Понимаете, особенность такая. И это не связано с риском, это все делалось грамотно, обдуманно, без рисков. То есть это я не говорю о том, что надо было рисковать. Не было никакого риска. Все было разумно, понятно, просчитано, красиво и так далее.